Уау! Принеси бы борща! <свист> Не, ну это хуй. Всем привет! Новый день, новая серия У нас сегодня была ночь вот в таком чудесном домике в Сьерра-Леоне Где-то посреди джунглей Вот здесь вот мангровые заросли Вот здесь вот горы Вот здесь вот джунгли Тут рядом в 50 метрах от нас океан шумит а вот такой вот домик, заходишь в дверь, а тут аборигены. А тут аборигены, да, маленький номерок, маленький домик, кровати две стоит. Вот такая вот ванная комната, где Игорь как раз принимает процедуры, маску накладывается. Привет всем. Вот здесь душ, вода только холодная. Вот такая крыша из циновки. 35 долларов за человека стоит. То есть 70 долларов. 70 долларов за ночь. Вот здесь уже сразу я прошел 50 метров. Вот здесь сразу выход к океану. А, небольшая лагуна, где можно покупаться. Либо, либо. Вот можно взять лодочку и на ней уйти вот сюда. Пройти на ней 300 метров. И там будет уже океан и прибой. Вот здесь, по идее, лагуна Сейчас отлив. Вот видите, по мокрому песку видно, докуда прилив. Вот, то есть вчера мы приехали, вот до сюда была вода примерно. Вот здесь сразу шезлонги и ресторанчик. Вода прозрачная, песок мягкий-мягкий такой, он прямо скрипит. Вот сейчас на пляж сплаваем, я вам покажу. Время завтрака, вот такие потрясающие у нас сегодня блинчики, оладушки с фруктами. Слава, как тебе? Ты еще даже не пробовал. Не очень. Принесли бы борща, пельменей. Пампушку. Да. Одну. Большой белый человек. Большой белый человек сказал, Мотор включил, включил мотор. Ты же сказал, ты нас отвезешь. Слава, ну как тебе романтическая прогулка в лодке? Чувствуешься в Венеции? Ну для этого надо, чтобы... Чтобы как Игорь чувствовал себя кандальером? Запел еще. Спой нам что-нибудь, Игорь? Спой? Да. Не, я не умею петь, ребят. Крабы разбегаются. Вообще, да, смотри. Носится. Вчера краб двух человек укусил за ногу. Смотрите, какой краб. Погнало что ли? Да. Не кусается? Кусается, но не больно. Красавчики вообще. Вот такой. Кусается не больно, нормально. Вот мы вышли на берег. Вон наш отель. Сейчас отлив. Вода низкая. И вот за этим мыслом сразу же. Океан. Сьерра-Леона известна тем, что в советское время компания Аэрофлот два рейса в неделю возилась сюда крупных партийных деятелей. Но вот такой прекрасный пляж бесконечный, туда-туда. Но прикол знаете в чем? Послушайте этот звук. Слушайте, ребята. Он такой мелкий, он как снег. Он скрипучий. Скрипит. Так, пока мы купались на море, вода ушла еще больше. Крабики все еще здесь. Пойду тоже пешком, как Игоряныч. Неохота грести. Начинается наша экскурсия с водопадом. Сьерра-Леона. Вот, видите, насколько вода ушла. Уже, наверное, метра два с половиной ушла вода. Значит, мы выкатили лодку. Сейчас в нее залезем и погребем под опадом. Слушай, у тебя профессиональный? Получается, ты каноэ не занимался? Нет, каноэ не занимался, но в панаме плавал. Потерян. Б... Пиндейцем там не ездил. там не ездил, блин. Ночевал в катере, я же рассказывал. Mm -hmm. А ты на вою не хочешь снимать, да? Нет. Ты просто подержать ее взял, Он да? Тебя. Красавчик. Чтобы у тебя было подписчика больше. Вот так вот, ребята, видите, меня вот заставляют более старшие блогеры снимать. Из-за этого у меня ролики короткие выходят. Слышь, центр ходишь. Я тут, можно сказать, спасаю всех нас. Выщерпываю воду. лихорадочно. Роман. Да. Сделай красивые кадры. Да, мне кажется, очень красивая получается Работающий игорек и впахивающий медведь разноцветных. Что случилось? Да я iPhone уронил. Все грязное Какой? было. Какой? Воду. Какой? Какая, какая разница. Пятый. Не, ну это ху**. Вот так вот растут устрицы на Атлантике в мангровых зарослях сьерра-лионы. Они тут нафиг никому не нужны. Никто их не собирает, ничего их не, с ними не делает. Туда -туда -туда -туда -туда -туда. Ну, ну что? Ребят, вот так. Э -э полчаса работа с насосом. Теперь я работаю буксиром просто. просто Боблоком. Для того, чтобы мои друзья увидели вот следующие красоты. Я совершенно не понимаю, какие пока. Водопад? Водопад, Я не понимаю. Видимо, водопад будет вот такой. Нет. Вот видишь камни? Да. Дальше будет водопад, я думаю. Да? Я думаю, да. О, я думаю так же? Так, десантировались. Идем вперед. По Илу. По песочку. Так, пересекаем еще один ручеек. Вот И заходим в водопады. Что, ты купаться, пойдёшь? Нет, Пойдем посидим вот так же, сядем, да. чтобы всё Давай, давай. Вот так вот сейчас мы будем наслаждаться водопадом. Отдыхать. Все, покупались в водопаде. Вот здесь посидели. Я вот ел вот здесь вот, если видите, такое креслице есть. А вот там вот слава валяется. Вон Игорь купается. Ну что, Игорь, расскажи, как впечатление. Мне все нравится. Я пока купаюсь в водопаде. Вот ныряю, люблю нырять. Кстати, тех, кто не тем, кто не знает, эта река называется река номер два. Вот такая вот река Сьерра Леона. Ну что, парни, как водопадик? А, водопадик, конечно, говно как водопадик, но как пороги класные. И я считаю, совершенно не напрасно мы сюда поехали. Конечно. За исключением. То есть как экскурсия очень хорошая. Но у нас нужно нам делать либерийские визы. Вот тут вот мы могли их пропустить. Ну а, не попробуем. Игорь обгорел на солнце. А не страшно И у него. У нас же есть опыт удара. уже побудки. Мы же знаем, что такое побудка. Побудка границы. Побудка пограничных постов. Нет, а ты Возможно... объясни, объясни, зачем либерийская виза нам? А мы хотим <звук> проехать через Либерию в код де А зачем? Можем проехать через Генею. Потому что Гвинеи дороги говно. А в Либерии? Сказали, что лучше. Тот Австрал, да. которого мы встретили, он сказал, что хороший. Да, только ты услышал часть того, что ты Миша сказал. Да, Австрал также есть... сказал, что есть там 150 километров... 50 километров в дороге. Это Австрал сказал. А так 150 километров, которые типа тех, которые 180 мы ехали по грунту. я по такой херню не подпишусь больше. И Австрал сказал, что он ехал на маршрутном такси больше 10 часов. Да. Так, так, так, так, там... Было. так что там вряд ли 50 километров. Потому что экскурсия тоже стоила 15 тысяч, а потом оказалось 50. Так что. А, ага, да? Да, так что перевод это надо. Не, ну подожди, 50 человек? Да. Ты сейчас просил, что ли? Нет, я с ним когда разговаривал, просто сначала сказали 15, но когда я с ним говорил, сказали подожди, 50. Ну хорошо. 50 разделить на 7, это получается по 7, по долларов. 7 долларов, да? По 7 долларов. Ну да. Ну, Не, ну чувака гребет? Конечно. Да не, нормально. Слушай, а сколько стоят мои услуги как э, насосом? Они включены уже в стоимость экскурсии. Получал удовольствие. Называется «Хочешь жить? Черпай». Вот так вот наша лодка выглядит изнутри. И таких фонтанчиков тут много. Поэтому мы спасаемся ведром. Ведь главное не то, что лодка течет. Главное, что мы его черпываем быстрее, чем она наполняется. Правильно? Да. Мы уже почти рядом. Но у нас есть проблема. Вау! Где тряпочка? Я держу пальцы. Тряпочка где? Где тряпочка? Ром, уберись, уберись, уберись, уберись. Кого? Давай тряпочку мне скорее. Да ты не... Заткни хоть с ним-нибудь. Да тряпочка у Вирослава. Ну что, покажи, какую ты купил доску. <кос> я не купил, мне подарили. Подарили? Реально подарили. Классно. Я считаю, что это написано? лучший сувенир. Что написано? Э, я не, не, дословно не переводил, но я так понимаю, что заботливый муж и трудолюбивую жену. <коспорядка> заслуживает. Заботливый муж заслуживает э, трудолюбивую жену. Трудолюбивую yeah, yeah. no, – это так, по-русски. Ну, hardworking. Hardworking – это тяжело работать. Да. Здесь, значит, у нас сушится все, что купалось. Ребята, а у нас э, светогорта умеет плавать? Всем мореход. Мираторг! Мираторг, давай, плыви! Мираторг! А, Мираторг плыви, бми! Ты черпаешь только, вся вперед, маленько! Пива, так, тебя, тебя там захлстывай! Мираторг, ты куда, братан? <свес> Миш, что-то Славу не будешь брать? Буду, я разворачиваюсь! А-а-а! Там Рослава стучит это... Слав, это не такая... Садись, как такие весла. Так, тут ну, ветло тону, -тону.